Я занимаюсь иллюстрацией уже три года, соответственно это то мероприятие, где я могу получить максимальную ценную информацию от прекрасных спикеров, то есть арт-директора, известных издательств, ну это на самом деле очень круто. Меня приглашала сюда девушка, мы любим читать книги, а тут оказалось такое интересное мероприятие. Вообще было бы неплохо, если все люди снова вернутся к книгам и начнут много читать, а то сейчас что-то все ушли в телефоны. Читать книги — это полезно, я считаю. Если после этого фестиваля кто-то из местных иллюстраторов найдет себя, если не выйдет книжка, если выйдет, найдет себе какую-то крутую работу, может быть, в журнале и так далее, по профессии иллюстратор, это будет вот прям успех и то, что нужно.